Банде Гуру Падо Дандан Бхактабин Досаманитам Се Чайтанна Банде Радхика चा कल पव्य के पास ंद बव पतितान पाबने भविष भ्यनन मुकं करति वाचा पंग Шнабакти поди, деви, шаттва твои, намо, нама, Нараяна, намаскитто, норунча, иванороттамам, девинсара сватингве сам тато жайю мудире, шанкитане Кришно, кату Бхакти промуда акшо жагуд баруну дейям сада тетас падам сивабиринчнутам сараням битати хам Биспуре жить, так и мы пиво водуш водуш. Порона нурая гроша сагро сааромолти. Чайтанна Сиаддоитога да, даро сивасади, Гоура Хари Кисна, Хари Хари Хари Азан улами таху жоу канока бодато шанкитаной квиторо камала яхатакшо вишам Харе Рам, Харе Рам, Рам Баванур Пенатадана Ранам, Гангатаранга Раманина Джатакалапам, Бхаги Саджаса Бадани, Лакшмири Саджаса Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари Рама, Рама, Хари, Хари. Твань вакти жог, прибабиту хит саро жваасе. Шутекшита патану нуна тупун сам. Жади жади ди я туруга явива веди. Таттатабапу пране се садану Твам бхакти-йога-парибхавит-хит-сару-жвасасе Схутек-схитапат-ну-нуна-тапунсам gruhāya гауджи сказал, что никто не хочет служить Адокшаджи Васту. Тем не менее, они готовы всегда готовы служить Акшаджа Васту. Таково устройство Майя. Что такое Адокшаджавасту? Его невозможно постичь при помощи possible, органов чувств. То, что за материальными границами то, что относится к трансцендентному уровню, акшаджа Квасту. Это то, чем мы хотим наслаждаться, то, к чему мы стремимся. Тем не менее, мы можем не осознавать, но все вокруг нас каждую секунду изменяется, даже наше тело. В этом мире меняется все. Если мы каждый день смотрим в зеркало, мы не можем определить изменения. Тем не менее, они происходят. Название этому явлению нитя пралая. К примеру, здание, которое, когда оно было построено, с того момента, оно начало постепенно разрушаться, постепенно увидать, точно так же, как происходит то же самое происходит с телом. Итак, а васту, то, что относится к категории трансцендентного, я не могу постичь своими органами чувств. Акшаджа васту, это то, с чем я постоянно сталкиваюсь, и то, что подвергается ежесекундному изменению. Шила Джива в своих сандарбхах приводит объяснение, что такое Адокша Дживасту. Таааа <решение> индрийо это If you try to know by the help of your sense organ mind everything can go, but you can get a kick. то, что если мы всячески пытаемся <решение> постичь у нас ничего не получается, мы получаем пинок свыше. Мы можем приложить все, что у нас есть, наши деньги, наши умственные познания, но не достигнем успеха. Мы будем а, тянуться, но ничего не выйдет. Все наши умственные попытки вернутся в отправной момент. В отправной пункт. Если кто-то хочет, к примеру, поклоняться Нарасимгадеву, они совершают парикраму Нарасимгадеву, предлагают ему гирлянду. Но если они не могут честно сказать, что мы приехали сюда для того, чтобы просто выражать свою любовь к нарисинга это не принесет им полноценных плодов. Мы, чистый преданный никогда не просит Нарисингу, пожалуйста, защити меня. Но мы видим, что во всех обществах это встречается повсеместно. Просят защитить тело, I защитить их, но это запрещено, потому что я не могу вовлекать того, кому я поклоняюсь, себе в служение. Я должен Someone поклоняться say, ему, я должен служить ему, тем не менее the я the этого people. не делаю. Порой люди говорят, у меня проблемы в жизни появляются. Ты что, забыл? Я тебе 25 килограмм хира а, предложил. Ты защищ... защищай меня. Так Прохопат говорит, что многие вовлекают в служение Нри Махапрабху uh, служение себе. Мы приходим в храм, мы слушаем Харикатху, мы повторяем Харинам. Мы you? приходим в храм но почему же мы не прогрессируем почему у нас нет какого-то значимого прогресса мы приняли прибежище у Гуру следуем акадыши но не продвигаемся нет какого-то ощутимого прогресса в ответ на это говорит, что все дело в том, что мы не уделяем внимания важному моменту аппаратом. Возможно, мы совершаем бхакти, бхаджанакрию. Возможно, то, что мы делаем, это крия. Тем не менее, мы никак не избавимся от анат. Уже столько времени мы занимаемся этим, но никак не избавимся от них. Почему? анархи не уходят. Они должны были уйти после того, как мы приняли прибежище у Гуру Дева, мы совершали баджан, со временем они должны были уйти, а если мы предались на сто процентов Гуру Дева во время дикши, тогда они уходят мгновенно. Итак, Бактивнат такой объясняет, что все дело в том, что мы совершаем аппаратхи осознанно и неосознанно. Мы оскорбляем Харинам Прабху. Мы оскорбляем Махапрасад. Если он таковым является оскорбляем Дхаму, оскорбляем Саду, Гуру и Вашнавов, осознанно или неосознанно. Именно поэтому, если и мы совершаем какой-то прогресс, совершив оскорбление, мы возвращаемся в изначальный пункт. Таким образом, мы постоянно движемся то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Когда мы достигаем лотосных стоп Садгуру, то есть, когда мы принимаем у садгуру и совершаем духовную практику под его руководством, в скором времени мы должны избавиться от анард. Но если они не уходят, мы, на самом деле, не можем с их, в их присутствии совершать настоящий баджан. Поэтому нужно быть очень внимательным к оскорблениям, к аппаратхам. Проблема в том, что мы идем, делаем шаг вперед, и тут же возвращаемся назад. Так мы топчемся на одном месте. Но если у нас есть уверенность, что у нас нет, мы не совершаем апаратхи. Или, если совершаем какие-то незначительные они, говорится, что они аннулируются, если мы будем читать две ежедневно две главы Бхагавадгиты, санскритские стихи. Если это какие-то небольшие, незначительные аппаратхи, но если вы совершили огромное, большое оскорбление Лотосом стопам Гурупада это не поможет. Тут речь идет о незначительных аппаратах. Ежедневное чтение Бхагавадгиты санскритских стихов, ежедневное повторение в ринде аштакам. Но в особенности ее нужно петь на два дыши. Два Следующий день после кадыши вечером, ночью. Иногда из-за того, что смещаются одни титхи, находят на другие, мы следуем на следующий день Кадыша. тогда... Немножко пропустил. Насколько я понял, все равно два дыши нужно, на два дыши петь. Все равно нужно петь на два дыши. И это поможет избавиться от оскорблений, и так вы сможете постепенно совершать прогресс в баджане. но если вы, итак, так или иначе, нужно избавляться от аппарат, нужно избегать их и избавляться от них. Что такое харинам? Харинам означает встретиться с Бхагаваном, если вы повторяете Харинам, это говорит о том, что Бхагаван сидит перед вами, это встреча с Бхагаваном. Не так, что вы повторяете Харинам, а сами смотрите по сторонам. Нет, Харинам это непосредственная встреча с Бхагаваном. Если вы повторяете Харинам, но при этом думаете, ваш ум непонятно где, вы смотрите налево и направо, это аппаратха. Харинам может даровать успех, абсолютный успех. Но если мы повторяем таким образом, то мы совершаем оскорбление. Правхупад объясняет, каков процесс, как нужно повторять Харинам, об этом мы поговорим позже. Сейчас мы должны перейти к нашей главной теме. Люди часто совершают баджан так, как им хочется, как им вздумается. Но когда они получают редчайшую возможность соприкоснуться с учением Махапрабху, это действительно золотая возможность, редчайшая возможность, потому что приход Махапрабху в этот мир чрезвычайно редок. Если почитать, вы увидите, насколько огромный временной промежуток между приходами Господа. Нарая не рождается. Он не принимает рождение, как это делал Кришна или Махапрабху. Конечно же, Богован не может родиться. Тем не менее, для того, чтобы... Обми обмениваться любовью со своими преданными в разных настроениях, мадхуре, вацале и так далее. Господь принимает рождение подобно человеку. Рупа Госваймпад написал Лалита Мадова» и Видагда Мадова». Он написал две, но когда он только начал, в задумке было написать одно, одну книгу, описывающую сладость Кришна в Буванышваре, который находится около а между Буванышварем и Каттаком находится деревня под названием Капур. Там Рупа с прилег отдохнуть, и в это время во сне к нему пришла Сатьябама, которая сказала ему, чтобы он описывал темы, касающиеся Двараки, отдельно. Рупа Гасаймпад воспринял этот сод как непосредственное наставление Сати Обамы и решил составить две книги вместо одной. Лалита Мадава описывает, Взаимоотношения Кришне с Дваракаваси, Матхураваси, а описывает близкое служение, сокровенное служение во вриндаване. Кри... Кришна с вами пишет об этом, о таком служении, что такое служение не могут понять, недоступно даже для Брама и Шанкары. Итак, Нарайн... Бесспорно велик, тем не менее, он не совершает игры с преданными. Он окружен роскошью и богатствами. Каждый преклоняется перед ним. Если вы будете поклоняться на Нарайне, вы, возможно, и можете любить его. Тем не менее, это невозможно без присутствия страха. Но с Кришной преданный может быть на короткой ноге. Тем не менее, с Нарайной такое невозможно. С ним, возможно, лишь любовь, которая смешана с страхом. Но если я не могу полностью... Обмениваться любовью с объектом моей любви, в чем смысл наших отношений? В отношениях с Нарайной есть ограничения, есть правила. И это говорит о том, что любовь не может достичь своего пика. Единственное, вы можете в отношении снараних обрести лишь Шанко, только две, две с половиной разы Шанта Дасья и наполовину саки. с Рамачандра, их чуть больше. Есть еще и дружба, но, тем не менее, не в полном ее проявлении, точно так же. Как вспомните Риши из Данда Дандакаране, увидев его, они хотели обнять его, переполненный чувствами, чувствами, но Рамачандра не позволил. В этой жизни я не могу обмениваться мадхуру расой, с кем бы то ни было, ни с кем, кроме ситы. Но даже в отношениях с ситой, то есть раса присутствует в играх Рамачандра, тем не менее она ограничена. Несмотря на то, что у него были родители, отец и мать, тем не менее их отношения не так совершенные, как отношения Кришны. Таким образом, вы не сможете получить полного удовлетворения, полного наслаждения в отношениях с Нарайной. Наслаждение увеличивается в соответствии с пхавами, с расами. Если пхава ограничена, она не может возрастать. Также и наслаждение будет оставаться на определенном уровне. Таким образом, только те, кто совершает Кришна Баджин, могут все это понять. Но для глупцов это непостижимо. В Наране присутствует 60 качеств. А в Кришне 64. Кришна изначальная причина всех причин, соответственно, ему присущи все качества, какие только могут быть. Вена Мадури, Рупа Мадури, Лила Мадури и према -мадури. Это четыре качества, которых нет у Нарайны, но есть у Кришны. Да, возможно, Рамачандра порой обнимает своего друга Гуху. Тем не менее, это не полноценная дружба. Там лишь какое-то незначительное проявление того, что есть в играх Кришны. Конечно, Нарайан никогда не будет играть на флейте. Он берет в руки оружие, свою чакру и угрожает негодяем расправой. Но Кришна... Совершенство Кришны в том, что Он не прибегает никакому оружию. Вспомните, когда Джагай и Мадай оскорбили Нитянанду, Нитянанда взмолился к Махапрабху, пожалуйста, не наказывай их. Потому что ты, как Аватара Махапрабху, пришел сюда, чтобы изменять дживатм, изменять людей без оружия. Зачем ты взял в руки чакру? Джагай Мадай увидели чакру, но Нитянанда попросил не применять ее. Итак, Кришна единственная аватара, которая не прибегает ни к какому оружию. В Бхагаватам есть описание, как Кришна выражал свою любовь к растениям, даже растениям. Кто? Кто, кроме Кришны, способен на такое? Кто мог даровать такую безграничную любовь? Кто мог выразить такую глубокую любовь ведьме, которая хотела убить его. Он воспринял ее поступок, как, несмотря на то, что она притворялась, тем не менее, она пришла в роли матери, она взяла меня на колени, взяла на руки, хотела накормить. Поэтому Кришна дарует ей освобождение. Это непостижимо. На вишну убили бы ее но Кришна не делает этого он говорит и ничего страшного 6 или восемь месяцев я говорил о шлоке ЛЕВЕ ГОТИМ ДХАТРИУЧИТАМ ТАТО АННЯМ КАМВАДЕЯЛУМ САРНАМ ВАЖИМ АХО БОКИЯМ САНА КАЛАКУТАМ ЖИГАН САЙАПАЯЯДЬЯТЬЯПИАСАРДИ ЛЕВЕ ДХАТРИУЧИТАМ ТАТО САРНАМ You can show me that Narayana is merciful, more merciful than Krishna. В этой шлоке описывается милость Кришны, и Нарай не, никак не может сравниться с Ним в этом. Сладость есть лишь у Кришны. Такой, такого нет ни у Нарайны, ни у Вишна. Достигнув их обители, вы будете наслаждаться какое-то время, а потом заскучаете. Вы когда-нибудь видели, чтобы Нарайан играл с коровами? Кришна обнимает их, целует их. Я никому не прикасаюсь, но только к коровам. Каждый день я подхожу к коровам, целую их, умощая свою голову пылью с их стоп. И только потом я приступаю к Харикатхе. Я отношусь к ним с большим почтением, чем даже к матери. Такой же любовь Кришна выражает браманам. Один бедный браман, Шутадев, он был настолько нищим, что... Не было даже асаны у него, но Кришна пришел к нему в гости, с Риши Муни. а у того не было ни, никакого просады для них, нечем было угостить. Но этот Браман был невероятно счастлив от прихода гостей. Он отправился в лес, насобирал дров, насобирал цветов и плодов в лесу, предложил их Кришне. Кришна был очень счастлив. Нечто подобное было и с Махапрабом. Он пришел в дом Шридар Пандита в Аманпу В Аманпу сейчас находится рынок. Оттуда нужно пойти направо. Там, Вы обнаружите Шри Дар-Анган. Он также был настолько беден, что у него даже не было целого кувшина для воды. Был какой-то сломанный. Махапрабху пришел в его дом и стал пить из этого разбитого кувшина. Говорит, «Что ты делаешь? Ты же Браман Высшего Сословия!» Каждый день Махапрабху приходил к Шридару и просил у него бананы, просил у него скидку на бананы спорил с ним постоянно. Шидар говорит, я не могу тебе дать за твою цену, иди еще к кому-нибудь, может быть, тебе там дадут скидку. Он говорит, нет, я хочу только у тебя. И всячески мучил его просьбой о скидках. Так они торговались. Махапрабу брал цветок банана и говорил, да, я Шидар не давал. И так они перетягивали, и в конце концов Махапрабу побеждал. Шидар you know, oh, anyway, <связь> говорит, я бедняк, мне нужно сколько-то денег. Все, что я зарабатываю Ganga. от продажи бананов, я половину отдаю на поклонение Ганги. А на остальные части And я поддерживаю свое существование. А Махапрабху говорил: "Ты поклоняешься Ганге, Га твоя Ганга поклоняется мне". Шидара слыша это, говорит: "Ты же браман, как ты можешь такое говорить? Я правду говорю, твоя Ганга поклоняется мне". Шидара пугался, говорит: а, "Пожалуйста, не говори так". наверное подобные игры не совершаются со своими преданными. На это способен только Кришна и Читанию Махапрабху. Он ходил от дома к дому и просил йогурта. Она никогда не будет делать подобного. Поэтому мы хотим служить Кришне, потому что Кришна очень быстро даст ответ на вашу любовь. Не нужно ни денег, ни положения, нужна лишь любовь. В Шривасангане Махапрабху явил свою четырехруку форму. Преданные совершали абхишеку ему. И Махапрабху в процессе сказал, позовите Шридара. Прибежали за Шридамом, за Шридаром, привели его, и он поразился. Это тот, тот юноша, с которым я каждый день торговался на рынке, это Верховный Господь, Он не мог поверить. Он расплакался, припал к его стопам. Махапрабху сказал, «Не плачь, я очень доволен э, тобой. Ты день и ночь совершаешь баджан. Ты даже ночью не спишь. Ты повторяешь святые имена. Поэтому я предстал перед тобой. Я привлечен твоей любовью». Щидарик вправду не спал ночью. Он повторял святые имена. А утром он шел на работу, на рынок, чтобы продавать свои бананы. Ему было необходимо это для того, чтобы поддерживать свое, свое существование. У него, на самом деле, даже сада не было. Он сам покупал у кого-то и перепродавал. А Махапрабху не хотел платить, сколько стоили бананы. Даже сейчас, в век Кали, Бхагаван может предстать перед чистым преданным. Такое происходит. Время от времени Прабхупад видел Бхагавана. Не один раз, это происходило много раз. На самом деле Прабхупад всегда видит Бхагавана. Но были конкретные случаи, когда, к примеру, вся Панчататва представала перед ним. когда они сказали ему, что он должен проповедовать. Махапрабху часто являлся перед Прабхупадой, но внутри Прабхупад безостановочно созерцал Господа. Завтра мы обсудим эту шлоку, которая доказывает совершенство, превосходство Кришна Баджана. Где еще можно обрести такое счастье, такое наслаждение, как в Кришна Баджане? Одна маленькая книга прямо Бхакти Чандрика. Это была единственная книга Горы Шардашбабджа Махараджа, который написал народом Дастакур. Она настолько совершенна, что Прадхана, Према Бхакти Чандри, Народ это маленькая книга. Но там находятся все важные моменты Баджана. Одно лишь этой книги достаточно, чтобы достичь Вриндавана. Потому что в Кришна Баджине вам, нам необходима лишь любовь. Если есть любовь в сердце, вы обретете Кришну. Завтра и послезавтра мы продолжим эту тему говорить о сладости Кришны. Итак, Бхагаван Шри Кришна дает заключительные наставления Удаваджи Махараджу. Вчера мы обсудили 19-го гуру «маленькую птичку», затем мы Поговорили о мальчике, который, которому, без разницы, оскорбляет его или нет, или относится с почтением. От него, говорит Аватхуд «Я научился простоте». У него нет врагов. Я научился простой жизни от него, как не переживать, не беспокоиться, как не находиться под влиянием ложного эго. 20, one number guru is one virgin, virgin, 21 первый you know? мой гуру – это незамужняя so, девушка. я в доме, и может быть, Однажды родители этой девушки ушли по делам, она осталась одна. Дела у родителей было много потому что раньше был преимущественно ручной труд в производстве муки так девушка осталась дома одна и она молотила рис. Отсоединяла шелуху от риса. Есть специальное приспособление. В то время, когда она молотила рис, браслеты на ее руках издавали звук. Один браслет соединялся с другими и образовали, издавали звук. Между тем пришли какие-то родственники. Где-то еще сказано, что пришли женихи. Пришла группа людей для того, для того, чтобы посмотреть на девушку и принять решение о ее замужестве с их сыном. Девушка застеснялась, сняла браслеты. То есть когда ей для того, чтобы угостить гостей, нужно было что-то приготовить, для того, чтобы браслеты не шумели, она оставила по одному браслету на руке, а сняла остальные. И из этого звука больше не было из этого я извлек следующий урок если какой-то человек приходит к саду он может создать ему проблемы то есть если саду уже успокоил свой ум он живет один без всяких проблем конечно Уединенный образ жизни запрещен, потому что необходимо быть в обществе преданных. Говорит, Шартас Бабджи Махарадж, например, конечно, жил один, но это не значит, что он хотел избежать поистине хорошее общение. Он на самом деле никогда не стремился к уединенному Баджину, к уединению. Он просто совершал. Такой баджин для того, чтобы его не беспокоили. Если бы ему не интересно было общение, благоприятное общение, зачем бы он приходил ежедневно в Свананда Сукада Кунджу к Бхактину Такуру, чтобы послушать его Харикатху? Даже вам Бабаджа Бабаджи Махарадж стремился к саду Санге. Тем не менее, их окружали материалисты. Именно поэтому они пошли на хитрость, на хитрости для того, чтобы их никто не беспокоил. Я рассказывал вам о, об одном Бабаджи из Вриндавана. Он смешал баджан, но внезапно по всей повсюду распространились новости, что он сида-баба, что он святой обладает ситками. Люди начали приходить к нему. Баба, спаси, у меня сын болеет. От всех мест к нему стали приходить. И нечто подобное с другим бабой. Сваруб даст баба. К нему даже приходил Бхатимон Такур порой. Он... По вечерам к нему приходили преданные. Он отвечал на их вопросы. Преданные приносили ему Джаганат Прасадам, приносили сладкий дал Джаганатха. Кто-то приносил рис, сладкий рис, предлагали ему этот просад. Он принимал просад, а остатки распространяли между преданными. И Бхахтимон Такур прославлял его. Он говорил, что это замечательный предный. Но для того, чтобы никто не беспокоил его, он сделать так чтобы никто place. его this, you know, для того чтобы его не беспокоили он в случае с первым бабаджи Люди стали беспокоить бабджи Махараджа из-за того, что распространялась эта новость, что он стал сида что он сидамахан. И он понял, что я так лишусь баджана, и попросил юную девушку, отца юной девушки, посадить ее около входа в свой баджан-кутир. Там был дворник низкокастный. И он сказал ему, я тебе могу заплатить, можешь свою дочку просто тут посадить напротив, ты около моего входа, а я буду внутри баджин кутира. И тогда люди увидят, что я общаюсь с твоей дочерью, общаюсь с женщинами и отстанут от меня. И все проблемы тогда закончились, все стали как презирать его. Таким образом, некоторые саду специально устро... распускают какие-то скандалы вокруг себя, создают, чтобы никто их не беспокоил, чтобы все разочаровались в них. Как, также же говорит, что Бабжа Махараш, а Махараш, Махараш делал, он однажды закрылся в туалете, когда люди, материалисты, приходили и беспокоили его. А Прабхупад говорит об этом случае, он не в туалете был, он был на Вайкунтхе. Хоть внешне и казалось, что он в туалете, но там, где он есть, всегда Вриндаван. Итак урок который я извлек из примера с этой девушкой заключается в том что саду лучше жить одному потому что в таком случае никто не беспокоит его те, кто достигли высшего уровня баджана, могут, находиться, могут жить в одиночку, потому что в их сердце постоянно звучит киртан. Для них нет никаких проблем в том, чтобы жить одному. Их ум ничем не обеспокоен. Но обусловленные души должны собираться вместе, обмениваться мыслями о преданном служении, получать даршан, потому что иначе они будут заниматься ерундой. Они должны быть заняты в служении. Именно поэтому представители нашей гуру варги открывали, открывают храмы. Но проблема в том, что результаты противоположные. Храмы открыты, но там... Бхагаватикур не хотел открывать больших храмов, и он не открывал больших храмов. Тем не менее, он лучше среди проповедников. Он проповедил послание Гауранги на разных языках. Тем не менее, он считал, что для обусловленных душ лучше встречаться. Встречаться, рассказывать, обсуждать харикатху, затем принимать просады, и расходиться, но не организуйте огромные храмы. Итак, Бхакти первым проповедовал по всему миру учение Махапрабху. Конечно, оно было и до этого, тем не менее, никто в мире не интересовался им. Бхакти знал много-много языков. И именно он открыл штору в сокровищницу Гауди, Гаудия. Гаудеев. Не забывайте о том, что он был первым. Мы слепы без Бхакти Такура. Если вы почитаете Джайва Дхарму, одну единственную книгу, она изменит всю вашу жизнь. Вы скитаетесь по бесчисленным мирам, как сумасшедшие, незапамятных времен. Вы... Но только лишь Джайвадхарма, одна лишь Джайвадхарма может изменить вас вашу жизнь, ваше умонастроение настроения и киртан. Этого достаточно, чтобы изменить ваши мозги. Вы можете удивиться, как это возможно, что одна, Но одна единственная джайватхарма представляет, содержит в себе все книги Госвами. Бхагавинат Таккур вместил туда все. И настолько привлекательным образом, что каждый может понять. Тем не менее, если вы будете слушать Джайватхарму под руководством чистого преданного, это будет более практично. Зачем вы бегаете здесь и там? Садитесь и изучайте Джайватхарму. У меня нет времени. У меня, к сожалению, нет времени говорить обо многом. Если бы я мог, если мы могли обсудить Упада Шамри, то вы бы поняли. Как однажды кто-то рассказывал замечательную Харикатху, казалось бы, но Ропага с вами сказал об этом человеке, что это не подлинная Харикатха. И как раз-таки первое шлока Упады Шамрита объясняет, что значит неблагоприятное общение. То есть кажется, что человек рассказывает Харикатху, но Бхакчен говорит, что это не так, что это лишь выглядит как Харикатха, что этот человек в действительности стремится к положению, к деньгам. Махапрабху хотел показать всю картину того, что происходит сейчас в Мадхва Сампрадая. Он говорил, Мадхва никогда не давал подобные наставления, он никогда не говорил этим людям вести себя так, но они делали это. К примеру, читание Махапрабху никогда не говорил, что должны быть такие сахаджи, то есть нужно... Делать, то, что делают сахаджии. Они сейчас якобы совершают Гауранга-баджан. Вот здесь, в Новодвипе, их очень много. Если вы спросите их, чем вы занимаетесь, они вас станут убеждать. Мы совершаем Гауранга-баджан. Вы в пор не ходите, там одни западные беспо... занимаются ерундой. Спросите у них, то есть они убеждены в правильности своей практики. Они говорят, идите к нам, мы вас баджана научим, а там они в Майпоре ничего не знают. И многие-многие преданные нашей Гауди Сампрадая уже перешли туда, перешли в этот в этот в эту сахаджийскую сампрадаю. И сейчас, на самом деле, происходит такое повсюду. Люди отклоняются от, уче, от изначального учения и заявляют, что то, чему они следуют, и есть подлинный путь. Если сравнить то, что, вот, к примеру, Рамананди и they, то, чему учат Рамануджеса, продает, это абсолютно две разные вещи. Are, Тем не менее, последователи вот эти вот Рамананди заявляют, что say, они настоящие последователи Рамануджеса, Прадая. И также, they вот, are. к примеру, в моей пуре сотни саду no говорят, Raya. что они совершают Гаудиабаджан. Но как мы можем определить, кто в действительности это делает? Для того, чтобы понять, надо суметь осознать разницу между бахти дарой и не бахти дарой тем, что ей не влияется. So uh, Знание uh, санскрита еще не означает присутствие бхакти. Тот, кто может дать бхакти, тот, кто обладает бхакти, может и не обладать ученостью. Постарайтесь понять то, что я пытался донести до вас сегодня. Если вы будете слушать, слушать свою, вы лишитесь всего, вы даже потеряете то, что вы получили. <плодисменты> По-настоящему разумные много раз подумают, there, прежде чем принять какое-то решение. Прежде чем на что-то решиться, land, любое решение, либо построить дом, либо купить some землю, либо что-то сделать, нужно that. подумать. Я учил pay некоторых. Если вы хотите принять какое-то решение, возьмите лист бумаги и выпишите в левую колонку позитивные, а в правую негативные моменты от этого решения.